Привет! Я бы вот хотел сегодня затронуть проблему дискомфорта, связанную с публичным вот этим выступлением, с донесением информации. Вот сейчас, как ни странно, я чувствую себя нормально. То есть Я слышу, что я говорю нормально, хотя за минуту до этого мне было очень сложно начать, потому что я думал, о чем я вообще буду разговаривать, что вообще я могу сейчас такого ну, рассказать, потому что я столько всего узнал, столько какой-то информации получил, и у меня такой перегруз, перегруз. И на самом деле, самое лучшее, что вы можете в этой ситуации сделать, это просто, вот я решил, я ничего не могу сделать, я могу только рассказать это против перегруз. И тут я начал говорить, и вроде как нормально получается. Ну, в общем, я хочу рассказать, во-первых, как бороться с, с чувством страха, страха записи видео, страха перед камерой, страха публичного выступления. И с чувством вот этого перегруза. То есть я бы обозначил это одним таким чувством дискомфортное состояние. Я могу, например, сесть, рассказывать что-то, и мне может быть очень комфортно, мне может быть хорошо. Но может быть такое, что я, например, испытываю какой-то страх, я испытываю какие-то эмоции, да, которые мне мешают. И я смотрел разных блогеров на ютубе, и, например... Я вижу, что есть блогеры искренние, которые искренне э, показывают свои эмоции, просто говорят: вот э, наверное, вот примерно я сейчас чувствую себя, что я достаточно искренне с вами. И на самом деле я именно тяготею к первому типу блогеров. То есть одни блогеры искренние, вторые пытаются что-то показать, что-то выдавить из себя, выжить какие-то эмоции, шутки, прибаутки, еще что-то. Они э, есть как бы есть э, они как бы пытаются проработать. Это страх проработать, то есть э, у них, то есть он присутствует какой-то страх, видимо, но они его а там шутки какие-то. О сегодня мы расскажем вам какие-то штуки, а сегодня мы покажем вот это. Такие, короче, есть блогеры. И например, мне, э, честно, вот э, я вижу у них есть много подписчиков, но мне вот лично мне не, не хочется быть э, на их месте. Может быть сейчас, может быть сейчас. Это, в этом, видимо, тоже есть какой-то прикол, то есть, но изначально, изначально, вот когда только, я считаю, начинаешь блог, очень важно быть искренним, э, говорить искренне. А это, Как это возможно? Давайте сейчас поговорим. Это возможно только если вы исправитесь от чувства дискомфорта. Сегодня я хотел бы дать э, несколько практик, которые я ну, использую сам, э, чтобы хотя бы как-то с этим чувством дискомфорта справиться, значит. Первое, почему мы вообще, в принципе, испытываем страх или какое-то чувство дискомфорта вот, при публичном выступлении? Потому что э, мы не разрешаем не разрешаем другим людям видеть нами, нас такими, какие мы есть. И себе не разрешаем быть такими, какие мы есть. Это ощущение, вот, мне сразу вспомнилось, когда э, выходишь э, в школе, да, тебя вызывают читать сочинение, э, Ты выходишь читать свое сочинение, это очень страшно. Это ты думаешь, что обо мне подумают другие, и ты зависишь от этого мнения. Поэтому, во-первых, нужно разрешить себе быть тем, кто ты есть. Быть там торопливым, быть еще каким-то... Э, то есть не думать о том, что тебе скажут другие, разрешить себе и разрешить другим относиться к тебе так, э, как, как они хотят. Потому что, это еще раз, перед тем, как записываете видео, скажите себе, я разрешаю, себе быть тем, кто я есть, быть таким, какой я есть, и я разрешаю другим людям, которые будут меня сейчас смотреть, относиться ко мне так, как они считают нужным. Я разрешаю себе быть тем, кто я есть, быть таким, какой я есть, и я разрешаю другим людям которая будет меня сейчас смотреть, относиться ко мне так, как они считают нужным. У них есть это право. Вы не можете им за это запретить, поэтому просто разрешите. И вы себе не можете запретить быть таким, какой вы есть. Вы все равно будете таким, какой вы есть. Вот. Чаще всего это, этого бывает достаточно. Просто глубинно так, погрузиться в эту мысль, принять это, и все. Страх уходит. А, ну, есть еще и другие чувства дискомфорта, например, перегруз, вот тот, о котором я говорил вначале, например, перегруз информации, либо, например, вы там поругались с другом, еще что-то, и -то, какой-то негатив, вы же не можете сесть, например, и вы не хотите этот негатив, например, чтобы он транслировался через вас, у вас, например, плохое настроение, вы о чем-то рассказываете. То есть есть очень такой интересный способ, я узнал от Андрея Дукучаева моего друга, который тоже, кстати, блогер, очень интересно делает. Вещи, я вот оставлю тоже ссылку, посмотрите, он психотерапевт. И он, значит, такую методику изобрел. Значит, если вы чувствуете какое-то чувство дискомфорта, ну, неважно, страх, там, агрессия, печаль, что вы делаете? Вы, значит, позволяете себе это чувствовать. То есть, опять же, я разрешаю себе быть таким, какой есть. Мы обычно как? Внутри это все проживаем, а телом это не проявляем. Из-за этого какое-то такое раздвоение идет, которое как бы борьба между телом и, и внутренним ощущением. Поэтому, например, если я испытываю, например, какой-то страх, я его тотально телом проживаю. То есть садитесь, например, записывать видео. И прямо на видео искренне, во-первых, будьте искренне, скажите, я сейчас там, наверное, буду прорабатывать что-то. И на видео записывайте, как вы прорабатываете, например. Если когда-нибудь у меня будет дискомфорт на видео, я вам покажу конкретно, как я вот проживаю этот дискомфорт прямо перед видео. Но... Смысл в том, что э, мы что делаем? Значит, мы что-то чувствуем в теле, да, и начинаем телом, как бы, мы чувствуем, зажимаемся наперво, телом вот это все проживаем боль, страдания, страхи. <рекляем> <рекляем> <рекляем> К примеру, да, ну, я самитировался сейчас, но смысл такой, и когда мы телом мы телом это проживаем, внутреннее состояние как-будто оно проживается, и все, и тело уже нормально себя чувствует, то есть в теле нету дискомфорта. Потому что мы разрешили телу прожить этот страх, мы разрешили ему быть, это то же самое, что это мантра, то есть мы разрешаем себе быть такими, какие мы есть, то есть мы телом, естественно, в это состояние погружаемся и просто его ну, как бы, проживаем. Вот еще, кстати, классная, классная техника, последняя, которую я расскажу. Например, вы испытываете страх. Да, страх. Но я думаю, что это со страхом работает. Но в принципе это работает с любой негативной эмоцией. Значит, научитесь испытывать кайф от страха. То есть радоваться вот этому негативу или этому дискомфорту, жеманности какой-то своей. Научитесь эм, получать положительное от негативного. То есть это что такое? Ну вот как, например, едут эти альпинисты, да, с гор. Им страшно, но это что? Это значит, нам нужно научиться. Они... И это и заставляет их собраться, собраться. То есть страшно. Сразу включается тотальное внимание, и этот страх, он уже все, это уже интересно. Воспринимайте это как приключение для себя. То есть, если вам что-то неприятно, негативно. Попробуйте записать видео об этом. Запишите видео о том, как вам неприятно, как вам плохо. Это, это лучшее будет видео, потому что я считаю, это искренность. И испытывайте интерес от этого. Потому что всегда, во-первых, интересно смотреть на себя, на свои настоящие эмоции. И всегда интересно смотреть на человека, который тоже э, настоящее испытывает что-то. Который не играет на камеру, а который реально живет. Но в следующих видео я буду рассказывать о том, что же я все-таки узнал из 8 часов, проведенных э, за вот этими изучениями. Я сейчас понимаю, что первое, что мне нужно вообще сделать, это создать новый канал и оформить его, ну, красиво его оформить. И с этого, это, это наверное, я посвящу вот это время и потом расскажу, что у меня получилось в следующих видео. Все, до встречи.